Здравствуйте, мои дорогие друзья. Итак, с вами я, Ирина Белозерская, слипер-гипнолог, автор методики Альфа. Я так думаю, что это ваша просто необходимость и ваше решение стать успешным и богатым. Я вам сейчас хочу показать выступление вот этой самой Людмилы Аркадьевны, которая говорила, что я стала зарабатывать до неприличия много денег буквально вот сейчас. Представляете? Так вот, вы меня в буквальном смысле слова активизируете на то, чтобы я придумывала. Я придумала. Я нашла. Я нашла ключи для меня, ну, обыкновенно. А оказывается, вы у меня удивительные. И вот эти техники, они построены относительно вас, изучая вас, ваши примеры, ваши приемы. Потому что когда вы начинаете зарабатывать, зарабатывать неприлично много, вы так включаетесь, и эти точки у вас просто, просто пышут и горят. И это очень важно. Итак, посмотрите, обещанная Людмила Аркадьевна Груцена. Посмотрите, пожалуйста, как она интересна. Так, по-моему, это а, вот этот. Знаете, это даже, честно говоря, вот, ну вот действительно необъяснимое. Ну и что я ж мы заявили? Я ну, лет... ну, факт, да. да, я много лет сотрудничаю с китайской компанией, с международной, и как бы являлась на этой компании. И э, у нашего как бы, хозяина, нашего президента мелькнула такая мысль, он решил провести такую, знаете, э, реконструкцию в компании, и там изменение э, финансового плана. И когда мы предложение это послушали, там он нанял какого-то японца, корейца, кто ему там всякие предложения делал. И когда это предложение пришло в Россию, то э, мы стали... В общем, Эх, смотреть, какой у нас нестыковка, не, не, не, не, не синхронизация. Не не не но что образом, ты будешь да? делать? Ладно, я останавливаю. Суть в том, она рассказывает, что реконструкцию, которую проводили э, китайцы, да, она говорит, китайцы очень хитрые бизнесмены. Они тебе говорят, да, да, да, да, тут же разворачиваются и делают по-своему. И вот они провели эту реконструкцию компании, и для России выдвинуты были ну, самые невыгодные, самые неинтересные, совершенно тяжелые условия. И тогда Людмила Аркадьевна взяла эту бусинку с ключиком, взяла вот этот мой такой медальончик, который вот здесь есть фортуна, а на этой стороне и Б Она говорит, ты Б помогай, Ирина Белозерская давай. И она говорит, все отвернулись. Все партнеры, все те, кто были друзья, все те, кто должны были как соратники стоять плечо к плечу и продавливать, и как-то решать вопрос, они начали сомневаться, шататься, отходить в сторону. И только она говорит, я прям по минутам чувствовала, как меняется состояние. И она говорит, я включала, стала включать БАТы. Вот эту последовательность, которую мы сегодня с вами разбирали. И она говорит, два дня назад. Позвонили китайцы и сказали, Людмила Аркадьевна, мы принимаем ваши условия и мы хотели бы, чтобы вы возглавили эту работу. Вот так, друзья мои, вот так сбываются мечты. Мечты, где ногами на земле, а головой в космосе. То же самое говорила Миша Мудрик, когда приходил, звонил и говорит Ирине Ильиничну, помогите, я в Америке, два месяца, как, я тут и мусор вывозил, и охранником в кафе стоял. Неужели все друзья уехали? Я один остался. А сейчас парень растет, а парню ведь еще и 30 нет. А у него уже свой личный клуб. СВОЙ ЛИЧНЫЙ КЛУБ В Америке! А сколько еще таких примеров? О, и дня не хватит, чтобы рассказать. Альфики, альфа рулит, девиз, альфа-состояние. Для альфы нет задач неуполнимых. Ваша альфа вас ждет.